РЕН-ТВ, да, российская. В общем-то, они довольно справедливо получили такой антиприз за антинаучность, насколько я понимаю. Потому что там такая каша, из которой как бы, в которой и есть золотые зерна, но их очень трудно выгрести из всей этой кучи. И есть умные люди, есть толковые журналисты, которые действительно занимаются темами и эзотерики, и пропавших цивилизаций, и прочего, и прочего. Но потом возникают какие-то странные барабашки, подземные жители, и и много других вещей, которые просто не имеют ни научного обоснования, но сделаны просто на потребу. Как бы, как сказал один из генеральных директоров одного из телеканалов не буду сейчас называть по фамилии, дабы не обиделся, вы должны кошмарить. Вот такое новое слово русского новояза кошмарить. Вы знаете, на самом деле вот эти все такие мифические, мифологические, точнее, существа, типа там эльфы, гоблины, чебурашки, там, барабашки я знаю, они, они... Да на самом деле, как бы, опять же, исходя из физической концепции, они существовали. Вот я совсем недавно э, поместил такой, ну, на Сангейс Радио, в блоге я поместил э, э, такую, ну, не статью, но какую-то такую заметку о великой битве на э, поле Куркшетра, э, которая произошла более 5000 лет тому назад, есть определенная дата, э, где находят, э, до сих пор находят, какие-то совершенно необъяснимые вещи, типа о том, что там ну, была взята почва на анализ, период полураспада и так далее, а, о том, что там было 5000 лет назад произведен атомный взрыв. А, ну, как бы 5000 лет назад, мы знаем историю, то, так, ту, которую нам преподают в школе, такого близко быть не могло. И вот во время этой битвы погибло а, примерно, ну, так, по одним источникам, 640-660 миллионов людей, величайшая битва в истории Земли а, за всего 18 дней. То есть там как раз вот эти вот, а, ну там было много там ганхарвы, там а, они называются санскритские такие имена. И вот эта битва проходила на, в трех стихиях. Она проходила на Земле, она проходила в воздухе, она проходила в воде. А, ну, кто в это может поверить? Немногие могут поверить, но а, имеет место быть. И еще последнее я могу сказать о том, что вот ремарка насчет того, что на рентове это показывают в этом что то есть не знаю как они это подводят как они это объясняют но в самом случае у меня есть очень хороший знакомый который путешествует очень много его тут знают у нас в чикаго он приезжал к нам несколько пару лет тому назад он был на балье он рассказываю такую историю ну во-первых опять же можно сказать что где-то ему там чего-то такое Uh, но, тем не менее, он говорит, я видел эльфов, я с ними общался, uh, я с ними разговаривал. А uh, На Бали, да? А uh, uh, uh, uh, вот там есть определенная зона, <тролкова> вот смешно, да? Там есть определенная зона, куда не разрешается пересекать эту зону. То есть, даже рыбаки, они боятся пересекать эту зону. Вот какая-то есть определенная черта, за которую не рекомендуется заплывать. И вот там где-то вдалеке, в отдалении, какой-то есть остров, очень-очень и далеко С помощью бинокля можно что-то рассмотреть. И он говорит, я лично, когда туда вот подплывали к этой границе, я лично видел высоко в небе парящего, ну, что-то парящее, похожее на птеродактиле. А, то есть какие-то там вот ходят вот такие вот до сих пор... Какие-то существа? А, послушайте, а что? А озеро Лохна всем известно, и таких много на самом деле? Ну, понятно, нет. Ну, а Якутские озера, в которых там э, наблюдали регулярно, совершенно непонятные какие-то существа. Этих, этих загадок очень много. Я просто говорю сегодня не о том, что мы можем сомневаться в сути вот этой вот проблемы, а, а, а, в, а, а, а в том, как соверш... вот абсолютно точно, в том, как журналисты это подают. Потому что они начинают свою аргументацию. Я несколько раз ловил журналистов РНТВ на ну, на такой беспомощной аргументации на таких фактах э, п, п, путаница в хронологии постоянная. А адрес не к тому человеку, адрес не в тот год, скажем так. То есть, э, понятно, что проблема есть, но ею надо заниматься серьезно. То есть вопрос есть, может быть это не проблема даже, проблема существования чего-то параллельного рядом с нами, э, там мировой океан мы еще до конца не изучили, что там на дне в принципе, никто не знает и, и, и знать не может. Вот кстати, э -э -э. кстати по поводу океана, э, в районе Бермудского треугольника, ну мы уже так, немножко так вот в эту тему уже углубляемся, стоят... Пирамиды. Да, я знаю. Да, и вот на эти пирамиды на них стоят определенные излучатели, и если самолет или корабль, который находится в зоне этого излучателя, попадает то существуют какие-то такие очень неприятные ощущения для тех людей, кто и тех э, самолетов и кораблей, которые туда попадают. То есть они просто пропадают. А потом, и таких случаев, кстати, довольно много, они оказываются вообще непонятно в каком месте. Э, команда там э, постарела там, на 20 лет. Таких случаев много, это ничем нельзя объяснить, и никто этого не знает. Туда никто не спускался. Э, не знаю, говорят про Марианскую впадину, там, которая самая там большая. Но на самом деле... Много э, всяких там неизведанных вещей и э, на самом деле она не самая глубокая впадина, в общем-то, на Земле, как, как принято считать говорят что да на самом деле тем гигантское количество вот мы сейчас уже говорим как бы о перспективных наших темах потому что что касается пирамид это должна быть отдельная ветка отдельное направление у меня есть хороший специалист в этой области как бы не буду сейчас продавать сразу все заранее но тему пирамид мы поднимем отдельно по той простой причине что вот мы говорили сейчас на, на... Насчет э, бермудского треугольника, они там на, на, на самом юге, по-моему, по получается, судя по исследованиям, но недавно на территории бывшей Югославии, по-моему, это сейчас территория Черногории, как бы копнули один холм и тоже обнаружили там, что это не холм, а пирамида. Вот, и получается так, что по времени... Как бы по камням, если проверять радиологическим методом, опять же, она несколько древнее египетских. А что уж древнее, совершенно непонятно. Может только гора Кайлас, которая тоже, наверное, по сути является пирамидой, как Молдашев предполагает. Хотя ну... это тоже... Я, кстати, об этом, опять же, в одной из заметок на, на блоге Сангейс Радио, об этом я писал совсем чуть-чуть. Кайлас, в принципе, это состоит из трех, это Мандала Кайласа, он состоит из трех как бы пирамид, и одну вообще считают чуть ли не искусственной пирамидой, и там на одной из них установлен, есть специальное место, там, ну, как бы считается, хранится кристалл, магический кристалл Тота Атланта, как мы знаем из истории, «Изумрудные скрижали», которые были написаны. Это единственный труд, который дошел до наших дней, по-моему. А, и к моменту написания «Изумрудные скрижали» ему было 40 тысяч лет. А, если кто-то заинтересуется, почитайте. А, очень интересно, кстати. Я читал, мне было интересно. <laughs> вот, там описывается, как и почему он столько лет жил. А, ну и... Uh, этот магический кристалл, который представляет из себя универсальное, самое совершенное оружие, uh, искали, и мы об этом тоже, кстати, будем говорить, искали. Во время войны искали и немцы, искали и русские, искали... Ну, в общем, было снаряжено ну, да, много да, экспедиций да, да, да, да, да, Там было самое интересное, что русские экспедиции, они сразу после гражданской войны начались. Яков Блюмкин, да. по-моему, руководил этим направлением Блюмкин, в, да, а потом... в, ВОГ, в ОГПУ, да, совершенно верно. А потом, когда возникло уже общество Ананербе, они тоже специальную экспедицию туда отправили, но, в принципе, ничего не нашли. Но экспедиция как раз от Ананербе, они занимались больше... Э, замером э, черепов тибетцев чтобы доказать что германцы происходят именно оттуда и там так ярослав вы пропали алло да или это мы пропали а да, да, да, как бы герман, гер, гер, Германский У нас было. Да. Я прошу прощения, Ярослав, у нас было буквально несколько секунд был перерыв, что-то, наверное, было с интернетом. А повторите, пожалуйста, что там, вот о чем вы говорили, буквально несколько фраз. Несколько фраз мы говорили об экспедициях. Энолерба. Да. А, а Анненербе, да, совершенно верно И говорили о том, что нерби В общем-то занялись такой довольно Такая псевдонаучная экспедиция Получилась, потому что они замеряли Черепа тибетцев, для того, чтобы Доказать, что происхождение истинно Арийской расы, германской расы Как бы, они вот из Тибета все вышли И поэтому не столько они занимались Этим кристаллом, сколько Своей расовой теорией вот. Но тем не менее, я просто хочу подчеркнуть, что Нацистская Германия, это как бы два разных слоя Это слой для народа, первый что-то наподобие нашего соцреализма, вот эти вот по скульптуре, по живописи, и совершенно отдельная культура СС. Это отдельная культура вообще, культура тайных знаний. Да, где... это культовая организация, по сути, была. Это, это культовая организация, по сути дела, и вот это вот общество Анненербе, оно как бы довольно глубоко продвинулось и в области эзотерики, и в область каких-то тайных знаний. Вообще мы трудно себе, тяжело себе можем представить даже уровень инженерии, инженерные мысли Германии на момент войны. Другое дело, что Гитлер просто Германию истощил войной, и все это кончилось тем, чем должно было закончиться, по идее. Но вот эта вот культовая организация, этот такой новоявленный орден тамплиеров, он э, довольно интересен был, и в принципе и сейчас интересен для изучения. Что же они там накопали-то в результате? Ну, безусловно. Дело в том, что во все времена, во все века Людям было всегда интересно. Есть теория о том, что, в общем-то, управляют нами, не будем говорить, не президенты, а президенты это просто, так скажем, подставные какие-то лица, хоть и серьезные лица, но они все-таки подставные лица, а управляют нами будем так говорить, какая-то организация или какие-то отдельные люди, тут можно принес, привести в пример, как и масонская ложа, орден тамплиеров, Великое Белое Братство, Союз Девяти неизвестных, кстати, тоже вот в блоге на Сангейс Радио, можно об этом хоть немножко почитать, мы об этом тоже будем говорить, кстати, это, это вы, вы интересно. Вы знаете, Михаил, я вас перебью, на самом деле все хорошо и про масонов, и про Белое Братство, и про ордена, все замечательно, но есть такая очень неприметная, как бы, да, крайне богатая, так называемая карлайл групп карлайл групп это экономическое образование которое занимается как э, они анонсируют диверсифицированным продуктом они не, не, не настолько у них, не, у них нет такого бренда вот там кока cola макдональдс да, там еще что-нибудь это бренды они работают в тишине но в карлайл групп состоит огромное количество людей которые ранее были при власти во первых вся семья Буши. джон менеджер бывший премьер-министр великобритании вся саудовская королевская семья и Карлайл Групп совершенно точно знает, что в мире надо продавать, что в мире надо покупать в данный момент. Какие акции покупать, какой товар сегодня будет ходовой. Под Карлайл Групп огромный трафик оружия, например, на сегодняшний день. Под Карлайл Групп огромный трафик энергоносителей и многих других вещей. Ну, В принципе, такой диверсифицированный продукт. Торгуем тем чем, тем, чем выгодно. Сегодня выгодно нефть, будем торговать нефтью. Завтра продаются финики, хорошо, будем торговать финиками. И вот там вот огромное количество бывших лидеров вот может быть и они каким-то образом влияют на все да и вообще-то подсчитано что э, чуть ли не 70 процентов э, американских президентов они состояли э, чле, они были членами каких-то там э, тайных обществ э, в том числе ну, большинство масонских но Можно если сп... говорить э, о брендах которые действительно сегодня как вы сказали будем торговать этим популярно это популярно это у нас будет одна программа мы буквально вчера с Ярославом это обсудили, и нам кажется, это будет интересно. Она будет называться «Своя цена» или «Лучшая цена». И тут будет очень интересно, не будем об этом сейчас говорить, а то, что у нас сегодня как бы знакомство, и время, кстати, нашей программы уже в эфире подходит к концу оно пролетело, вот практически час мы уже беседуем, <с да, <с достаточно, <с достаточно быстро, э, причем это надо будет потом все это как-то э, делить, э, вырезать, расставлять, но... Э, Наши радиослушатели, для которых мы как раз и в эфире и работаем, они получат, мне кажется, удовольствие, послушав эти программы. А, ну, я не говорю о том, что они увидят, как я там махаю ручкой, а, но вот буквально со следующей программы они уже будут видеть Ярослава, а, так сказать, своей персоной, лично, воочию, и они могут задавать вопросы, Uh, я еще раз объявлю наши телефоны. Телефон эфира uh, – это 224-795-7796. Еще раз, это все написано у нас на веб-сайте. Это все написано на Фейсбуке. И это будет эта программа тоже там будет написано «Телефоны». Дальше параллельный телефон. Я, кстати, получил звонок, но он был у меня на Silence, поэтому я, к сожалению, не видел этого звонка. Uh, телефон параллельный – это 847-7796. 226-9956. Это параллельный телефон Сангейтс центра Если будут вопросы персонально, ну, не знаю, после эфира, к Ярославу ко мне. Или ваши пожелания, или ваши замечания, или ваша там критика. Всякое бывает. Ну, и последнее. Это Skype центра Сангейтс. Это Сангейтс. Солнечные ворота на конце буквы С. Сангейтс 1.08. А, Ярослав, вам, наверное, заключительное слово. Ну, слово это не заключительное, слово, скажем так, мы сказали первое только что. Да. Вот, но, в принципе, если заканчивая сегодняшний эфир, на самом деле, тем такое изобилие и такое изобилие интересных неисследованных проблем, даже не касаясь политики. Хотя, в принципе, что такое вот эта вот политика, о которой я постоянно говорил? Это узкая часть того, в чем мы живем. Я, кстати, людям всегда говорил, не говорите о том, что политика вам неприятна и интересна потому что все равно она придет к вам или на кухню, или еще каким-то образом. Вот это вот наши кухонные разговоры традиционные, интеллигентские, еще вынесенные из Советского Союза. Но, тем не менее, попробуем разобраться в сути вещей, а не в том, что из этой сути уже происходит. А из этой сути происходим и мы, происходит и политика, происходит и экономика, и многое-многое другое. Конечно, до сути нам докопаться не дано. Если бы мы знали схему замысла, ну, наверное, кабала только попыталась узнать схему, замысла и то я не очень верю что они достигли каких-то конкретных результатов я не, не, не, не очень верю в том что каббалисты знают но тем не менее вот это вот постижение постоянные попытки постижения вот это вот схемы замысла были у, и у каббалистов, были и у алхимиков в средневековье и у многих были и у философов кстати говоря то есть немножко с другой с диалектической точки зрения подойти к этому не конкретными опытами и не конкретными действиями постичь схему замысла схему того как все в этом мире работает. А с точки зрения мысли, и, может быть, они были правы. Я вообще стою, как бы, я абсолютный идеалист, я больше бэконианец, скажем так, нежели эта философия меня в большей степени привлекает. Но потом я объясню. Простите, кто? Бэконианец, то есть это, я, я, я, это я, по, я пер, сторонник... по первым Стар... трем буквам вашей фамилии или как? Нет, я сторонник позиции Бекона, абсолютного, а, Бекона. Иде, абсолютного идеалиста, да, который полагает, что на самом деле в мире, в мире существует все и в мире не существует ничего. И это совершенно справедливо. Вот. Кстати, вот господин Пелевин, как очень популярный автор в России, конечно, очень много написал, как говорится, и попсы, как это сегодня говорится, вот. но тем не менее у него примерно такие же идеи в одном из ее первых романов «Чапаев и пустота». Вот, с одной стороны, он сделан очень попсову, С другой стороны, это совершенно верные мысли Потому что В принципе, это какая-то Действительно, это какая-то большая игра И компьютерная игра в 7 В 8D, в 12D Называйте это как угодно Но тем не менее, но, тем не менее это, это выглядит так Компьютерные игры нам немножко раскрывают Глаза на то, что происходит И с нами, это а тоже отдельный вопрос Да, вы знаете, на самом деле Компьютерные игры, это прототип не, Точнее, не прототип, а это повтор Повторение того, что когда-то компьютерные модели уже создали не четыре измерения, на самом деле существует гораздо больше измерений, и в ведическом обществе было измерений намного больше, поэтому, кстати, в соответствии с ведами, на Земле будут открыты материки и океаны. А, то есть, как это вообще может быть, никто, конечно, не представляет, и все посмеются, но тут очень просто можно объяснить. А есть такое понятие искривление пространства, то есть мы, вот как у муравья, у него только на плоскости, у него нет а, измерения вертикально вверх, поэтому он ногу, а, если поставить, он будет ее оползать, допустим, да, препятствие, он не полезет вверх, он не понимает, что это такое, поэтому для нас... Как минимум есть три измерения, и говорят, четвертое это измерение ⁇ время. Э, и время обязательно существует, только мы не умеем им пользоваться. Не все, кстати, ум, э, не умеют. Есть маги, э, об этом мы тоже, кстати, будем говорить, которые умеют. Вот у нас в эфире выступают... Э, частенько представители битвы экстрасенсов, российской битвы экстрасенсов, uh -huh. наверное, вы знаете, да, я как-то смотрю, мне это интересно, я просмотрел уже все, все битвы, которые там были, по-моему, 15, было сейчас 16, где-то вот начнется скоро, и ну, это интересно, интересно, почему все-таки у нас есть возможности, у нас есть не раскрытые способности, нам надо их или можно их раскрывать, Uh, ну, а с их помощью уже кто, кто чего добивается. Ну, мы знаем, в истории были случаи, uh, куда чего. У нас были фигуры всем известные, uh, Ленин, Гитлер, Сталин, ну и так далее. Uh, ну, вот они добивались чего-то такого. Мы пытаемся дать, с Ярославом в данном случае, пытаемся дать ту информацию, uh, которая, дорогие друзья радиослушателей Центра Сан-Гейтс, э, ну, вам будет, наверное, интересно, как минимум. Если вы захотите эту информацию потом дальше использовать, то мы поможем э, и в этом тоже. А, поэтому, Ярослав, ну, во-первых, вам большое спасибо и спасибо. И вам, Михаил, огромное спасибо и спасибо нам. Да. Все замечательно. Да, и мы, в общем, эту программу мы удачно завершили. Не знаю, как нас было слышно в эфире. Надеюсь, было слышно в эфире, потому что еще за 8 минут до начала эфира был сбой, мы не слышал, я не слышал радиоэфира, но вот вроде бы нам сказали о том, что э, он существует. Поэтому как минимум запись, она есть, она сейчас записывается, программа, и поэтому будет все выставлено в эфире. Следите за нашими фейсбуками, э, вот, э, за нашими за нашим нетворком, короче говоря, у Ярослава есть, у нас есть. Ну и до новых встреч э, в эфире. И всего ну, вам доброго, да? Да, замечательно, Михаил, спасибо, всего вам доброго, встречаться в эфире будем теперь абсолютно регулярно, э, ну а то, что будет интересно, это я уже обещал, по-моему, <laughs> будет интересно, это однозначно, всем всего хорошего, пока встречаемся здесь же, на том же месте, ну в тот же или не в тот же час определим. В пятницу. В пятницу, совершенно верно. Спасибо, Михаил. Всего доброго, до свидания.